предстоящей европейской неделе мобильности в Харькове, которая пройдет 16 по 22 сентября. Что в рамках ее будет происходить? Александр Натальевич, координатор по организации пешеходной улицы Виктория Смагина, организатор дела дня, представитель Харьковской... харьков а, Все, а, все. Местами. А с кого начнем, кто в целом конкур расскажет э, мероприятий и какие вкусности, и интересности э, каждого из запланированных дней? Ну, наверное, логично, если Саша начнет о городской э, программе да, в, в рамках программы. наверное, критерии. давайте сначала поговорим о том, что это вообще такое, да, а потом начнем да, о городской программе в Хайкове. Неделюстающая мобильность, европейская неделюстающая мобильность проводится уже, ну, наверное, ближе к десятку лет да, в, в европейских странах. Эта неделя пропагандирует использование устойчивых видов транспорта, использование смешения разных видов транспорта для устойчивых развития городов. Да. То есть мы стремимся к тому, чтобы наши мы использовали... Использовали наши виды транспорта удобно, логично, да, и не, не ездили сами в машине, не, не ставили машину посреди города, когда она нам не нужна. Ну, и, и, то есть все все, для того, чтобы уменьшить количество транспорта в городе. Да. В городе город Харьков впервые принимают участие в этой неделе источной мобильности. У нас была такая инициатива наших организаций, мы пришли в Горсовет, ну, порекомендовали... В нашем горсовете приняли участие в этой неделе, объяснили, почему, для чего, для чего это надо. И нас поддержали. Вот наш, наш горсовет от мэра подали заявку в комитет, в генералитет европейского устойчивого мобилия в Европе. И сейчас вот мы принимаем участие. и в Город Харьков сейчас имеет не такую большую программу, как уже город Львов, но она у нас достаточно насыщенная и интересная. Программа, да? А? Программа. Да, программа. да. У нас будет в течение недели проходить следующее событие. 16 числа мы проводим круглый стол, куда приглашаем общественных активистов, политических, политических лидеров. Мы К нам приезжает представитель комитета европейской устойчивой мобильности из Дрездена, он будет рассказывать о том, как развивается устойчивый транспорт в Европе, что такое устойчивая мобильность. И мы будем раздавать, так сказать, кандидатам да, в, в депутаты, будем раздавать предложения о улучшении в городе Харькове, о стратегии, о возможной стратегии развития транспорта в городе, в городе Харькове. Потом у нас 17 числа пройдет украинская акция «Велосипедом на работу». Эта акция проводится у нас в третий раз Такая акция самая большая, проходила в Киеве, на нее приезжал даже мэр города. Она собирала 1200 человек, это собираются велосипедисты, показывают, что они ездят на работу на велосипеде, стимулируют людей тоже брать велосипед и ехать на работу, пробовать это делать. И это важный шаг для того, чтобы ну, показать то, что нам нужна велоинфраструктура для города. Да. Потом у нас будет проходить, 20 числа у нас будут проходить два мероприятия. Это «Велодень», про который расскажет Вика, и организация первой пешеходной улицы в Хайкове. А организация пешеходной улицы – это тоже одна из э, идей устойчивой мобильности, да? а организация пространства для пешехода, зеленого пространства, удобного пространства, пространства ну, не припаркованных автомобилей, а пешеходов. И 22 числа будет проходить «День без авто», это всемирный день без авто, когда люди во всем мире стараются в этот день не использовать автомобили, а стараются ну, попробовать, те, кто ездит каждый день, да, попробовать отказаться от автомобиля и пойти пешком, поехать на общественном транспорте, на велосипеде, и тоже не ничего. Ну, вкратце так. Подробнее о том, за который вы отвечаете? Ну, как Саша уже сказала, Европейская неделя мобильности – это, в принципе, такой праздник рационального развития транспорта. И она призывает людей задуматься над диапазоном достаточно широким и выбором. Того транспорта, который они могут использовать. И мы, как велоактивисты, в частности, пропагандируем передвижение на велосипеде. И как все остальные наши веломероприятия и то мероприятие, которое будет проходить в рамках Европейской недели мобильности, это такой призыв наших горожан использовать велосипед на полную. И как транспорт, и как... Время на физические упражнения и просто удовольствие. Вот мы будем проводить осенний велодень, который пройдет 20 сентября. Сбор в 11:30 на Белгородском шоссе возле памятника велосипедиста. Это уже традиционно для Харькова. Второй раз осенний велодень проводится, и старт именно на этом месте. В 12 часов мы будем стартовать колонной. Я надеюсь, что Колонна будет не менее 2000 человек, потому что прошлый первый осенний велодень собрал именно такое количество. Мы будем передвигаться до площади Конституции по неперекрытым улицам в сопровождении ГАИ. Темп колонны парадный, поэтому мы призываем всех вести себя прилично и соблюдать по возможности правила поведения в колонии. Да, хочу добавить, что добраться до памятника велосипедиста можно вместе с компаниями, которые собираются по районам города, и велоактивисты... На «Харьков-туристе» нашем информационном партнере создают темы, где можно почитать, где это место, во сколько собираются. И чтобы не ехать одному по городу, можно доехать в колонии с единомышленниками. Наверное, мы будем где-то часа пол перемещаться по вот этому маршруту, 12.30-12.45, мы финишируем на переулке Родянском. Это проезжаемые магазы с полком и заворачиваем на квик с К там будет финиш, где, собственно говоря, нас уже будет встречать пешеходная улица. Все вкусности от нас организаторов Европейской недели мобильности горожане могут видеть там. Туда, на эту пешеходную улицу можно попасть и не на велосипеде, туда может прийти любой человек и, в общем-то, увидеть весь спектр того, что мы можем предложить. Ну, что, давайте, давайте вопрос Да, а, пешеходная улица, еще можете поподробнее объяснить, что это такое? А, ну, в, в общем, во, во всем мире да, существует тренд того, чтобы создавались пешеходные улицы, да, места, где пешеходы чувствуют себя свободно. А в городе Харькове пока, а пока нам не удается да, уговорить нашу администрацию, создать такую улицу да, для, и объяснить значимость. А, и все прецеденты, пока, пока, которые пока были, да, они не насыщали жизнью эти улицы, и ну, нас, наша администрация не понимала, зачем это надо. И наша цель как активистов сейчас да, насытить жизнью и показать, насколько это городу нужно, насколько это необходимо, иметь такие пространства в городе. Она будет, я, я, на, на мой взгляд, будет достаточно сильно насыщена. Да? Это одна из тех улиц, про которые говорят, ну, наверное, все, все практически все архитекторы, все активисты, да, о том, что именно эта улица в первую очередь должна в стать пешеходной. Улица Квитки Основьяненко. Потому что она, во-первых, она, во она не, ну, не, никак не, не изменяет транспортную ситуацию в городе Харькове раз. Во-вторых, она а, исторически очень важная, да, ну, очень важное место занимает в городе. А, она имеет один из самых больших туристических потенциалов. А, на ней находится очень большое количество кафе уже, да, которые могут распространиться, да, занять тротуары и а, ну, а, иметь ну, большую привлекательность для да, этого места. А, и а, ну, наша задача сейчас... Показать, как это может работать, насколько это удобно, ну, классно, да, и насколько для людей это ну, имеет большое значение. А, вот, ну, там на, на улице что будет? На улице ну, мы договариваемся с кафе, чтобы они от себя сделали какие-то небольшие программы, но это абсолютно... В, такой, в свободном режиме у нас будет уличный театр, у нас будет уличное кино, у нас будет музыка, у нас будут танцы, у нас будут детские игры, детская там, зона будет где-то, у нас будет, представлять, будет книжная небольшая такая зона, у нас будет бесплатный прокат велосипедов. У нас Я, кстати, я прошу прощения, да. я хочу добавить, что если кто-то захочет воспользоваться бесплатным прокатом велосипеда, попробовать круизеры, городские велосипеды, то обязательно наличие документа, если это возможно, гражданам сообщить, чтобы они такую возможность имели. Да, в общем, будет программа достаточно большая. Мы в принципе, уже сейчас начинаем размещать более подробно, когда у нас какое время, что будет проходить. да, То есть, ну, естественно, кино будет вечером, потому что будет темнеть. И будут, будут уличные поэты, будет, будут небольшие лекции. То есть, ну, программа будет достаточно интересная. И мы надеемся, что наши вот жители Харькова да, придут, попробуют, что это такое. Попробуют прожить один день на улице без автомобилей и ну, сказать свое мнение. Поэтому а попробуем. улицу прикроют. Улицу перекрывают. Но так как... То есть она от начала до окончания да, будет заполнена будет... какими-то событиями? Да, да, да, она будет перекрыта. Это вот на, на, ну, было одно из э, первых обращений да, в программе «Вгорсовет», когда мы обращались по поводу проведения этой недели устойчивой мобильности. Э, да, это перекрытие улицы в Я э, хочу спросить нужна ли какая-то особая одежда вот, которая будет отличать участников этой недели может быть у вас есть какие -то? А которые... ну, дело в том, что велосипедисты, они уже априори будут отличаться в своей одежде, потому что они будут на велосипеде, они будут либо в спортивной, либо в удобной одежде для передвижения на велосипеде. А все остальные пешеходы, они живут обычной своей жизнью, они просто приходят посмотреть, как это может быть, как это могло бы быть вообще. Хочу, кстати, сказать, для того, чтобы э, знать программу Европейской недели мобильности, чтобы не искать где-то это в сетях, можно завтра э, прийти на площадь Свободы. С э, часу дня мы будем на спортивной ярмарке, как участники это велоблог будет спортивной ярмарки, и может получить вот такой вот буклетик, где э, есть на, написана программа, и у человека будет такая шпаргалка, и он будет знать, куда ему в какой день прийти. В, руках. в общем, с хорошим да, настроением ну, вам надо приходить. Да, но ну, на самом деле, если человек в эту неделю будет э, максимально использовать устойчивые виды транспорта, да, такие как трамвай, такие как велосипед, да, а, ходить пешком, это уже ну, большой шаг и уже большой. И он будет, будет выгодно отличаться от всех да, остальных это хорошим настроением. Большой шаг вперед, да, для вообще поддержания устойчивой мобильности. Я единственный последний вопрос задам, если а, по поводу адаптации Калькова под а, велосипедистом, То есть велодорожки и вот а, те перспективы, которые вы поддерживаете, предлагаете, чтобы идти дальше. Mm, да, мы, наверное, не сказали. 16 числа во время круглого стола мы пригласили представителя Горсовета, который будет открывать неделю устойчивой мобильности. Мы так от велосипедистов готовы вручить ему разработанную концепцию развития велосипедной инфраструктуры для дальнейших обсуждений и работы с ним в Горсовете для дальнейшего ее принятия. Потому что пока мы ее не примем, у нас ничего развиваться не будет. И я надеюсь, что нас городская администрация поддержит и будем как-то в этом... И будущее. Да, будем работать. Спасибо большое. Спасибо. За улучшение экологии в нашем городе. Спасибо.